Так, ну что, девчонки, мальчишки, а также родители, вечерний Бангкок начинает жизнь, жить своей жизнью, открываются, а, кстати, курс сейчас посмотрим, доллар 31.80 в Бангкоке, ну, рубля здесь нету, ребят, потому что евро, доллар, юани всякие, короче, рубля нет у нашего деревянного, его здесь просто не принимают Кстати, очень много обменников в самом аэропорту Но курс, конечно, занижен по сравнению с Паттайой Поэтому, ну, не намного занижен Там копейки эти, ну но... Мне все время поражает Где поменять деньги? Какой лучший обменник? Ёбьте, вы там что? Сто тысяч б... долларов нахуй меняете? Какой лучший обменник? Вы, блядь, выиграете, блядь, там 50... Центов их, там тайских тугриков, блядь. Вы ищете какой-то обменник, вы больше прокатаете на туках Вы чё, приехали сюда Выгодно поменять на 50 копеек доллар или рубль Я понимал бы, если бы вы взяли там 100 тысяч долларов с собой И поехали менять банк Таиланд еще было бы понятно Вот там 100 долларов поменять и, блядь, бегать искать какой-то обменник непонятный, сраный вы что, ленитесь в интернет залезть? Постоянно стевите, покажите нам курс доллара. Ребят, будьте немножко как бы, ну, я не знаю, как сказать -то. Ну, не такими ленивыми. Кстати, в Антоке вполне нормально. Вот так вот на улице сесть, поесть. То есть ничего такого здесь нет. Вот такие вот, Макашницы, то есть встроенные много еды всякой, можно спокойно набрать и прямо здесь, на улице, вдоль дороги, то есть присесть за столик, вот они, столики стоят, здесь покушать и пойти дальше. Так что, в принципе, все то же самое, что в Паттайе. макашницы обычные то есть можно покушать в общем а, рядом полицейский участок и мы сейчас с вами гуляем вот именно здесь начинается вся такая ночная тусовочная жизнь ну, это отдельный как бы район это не то что только одно место в такое в Бангкоке. их очень много но ну, это находится недалеко от российского посольства вот есть такая вот ну давай что ты оба девчонки смотрите сувенир кому в общем ну европейцы есть не знаю русские не русские а, куча еды Можно покушать Креветки, конечно Но ну, я бы не советовал, ребят Такое есть У китайцев пиздец Их слышно, хрен знает откуда Стики стоит 50 бат, ребят Манга 50 бат стоит да обойди ты с меня слева, что ж ты? А, калмар, микс, короче, стоит 50 бат. Ну это маленький, но вчера ну, на Пуа я покупал прям ведерко такое за 50 бат. Здесь, конечно, ценник чуть-чуть задрот в Бангкоке. И вот начинается уже движуха. Маленький рынок такой. Часы... Чуть не упал. В общем, ремни всякие, очки, трусы, шорты, майки, кошельки. В общем, все на ваш кошелек. Ходите с зажигалки. Вот мне уже сейчас что-то будет предлагать. А, нет, ничего не стал предлагать. Это, по-моему, зажигалки какие-то. И в форме телефона. И... В общем, полный трэш, ребят. Кто хочет, вот он что-то мне там пытается указку такую лазерную показывает. В общем, такое, не знаю. Ну, я был на этом рынке. Это было, когда я паспорт менял. А, Где-то в сентябре месяце. Сентябрь, октябрь, по-моему, не помню. В общем, такой вот рынок. Поставлю точку также на него. Сможете посмотреть, кто захочет посетить. И я еще попробую сегодня добраться до ночного рынка, который находится ну, здесь километров, наверное, где-то 4-5 километров. В общем, ну по рынку гулять не буду. Я вам просто показываю вкратце, что на рынке есть здесь 5 детей. То есть всякие вот такие можно шорты детские, комбинезоны, ну, такого маленького бояку сделать, чтобы бегала у вас по даче. Есть намордники, ну, намордники это как респираторы, тайцы любят такие вот вещи одевать и, короче, ну, кататься. Ну, обычно покупают, конечно, тайцы в аптеках, как обычный, простой. Более такие покупают уже, чтобы выделяться из, общего, из общей массы. В общем, вот такой вот рынок. И сейчас у нас мы поворачиваем налево, вот куда знак у нас показывает, налево. А, мы выходим, начинаются у нас бары, гоу-гоу-шоу, а, малень... Такие есть, кто боится ходить, можно вот такую херню. Вот, ну, он разряженный почему-то. То есть, есть даже фольги телефона. Представлены в качестве телефона. фото. Окей, okay, окей. Okay. Тоже, блядь, ноу-ноу фото. Уже все отснял давно. Ноу-ноу no, фото. No Короче, крылки, ну, это крылок, это выжигалка, скорее всего. Есть, да, это зажигалка, брелок, вот такой вот брелок, это зажигалка. Можно ходить типа, блядь. У меня машина Mercedes. А, помпи перед девчонками. Так что а, куча часов всяких на любой душелек. И пойдемте налево теперь. Ну, вот, как я и говорил, вот они стоят, такие же столы, можно... Вот, макашница стоит, одна там сзади еще, еще. одна можно вот здесь спокойно покушать и пойти дальше. Но самое, что удивительное, здесь же крысы бегают. Это реально, это как бы, ну, не окраина Бангкока, это центр. Ближе к центру, может быть, даже сказать. И бегают крысы, спокойно перебегают дорогу. Прошлый мой приезд сюда, я наблюдал такую картину на рынке, прямо вот на этом, где я сейчас только что снимал. Тайцы забили там, ну, я не знаю, палками, не палками, чем забили крысу. Ну, конечно, у них там своя шумиха была. В общем, к этому надо относиться более или менее спокойно. Не реагировать, что вау, центр города и крысы бегают. Они и в Москве бегают, и там в Питере бегают, и в Волгограде бегают. Я думаю, в любом городе, где а, перенаселение людей, потому что очень много мусора, и мусора не успевают вывозить, этого мелкого грызуна везде хватает. Так что варите с ним. Здесь вот тайский массаж, то есть можно зайти спокойно на массаж, а, массаж... Массаж 250 бат, тай массаж традиционный 300 и 500 бат. Ну, это 2 часа 500 бат, скорее всего. Арома-ойл массаж 700-900. В общем, ценник любой. Я говорю, ребят, кто хочет, пожалуйста, приезжайте. Все есть и пацаны на массаж. и девчонки, ну уже в возрасте. То есть. Все предлагают заходи на массаж. Привет, привет. В общем, идет прям ряд То есть начинают раз, два, три Уже четвертый массажный салон Можно спокойно прийти То есть походили, устали Надо пойти ножки помассировать Пошли И самое что интересно, каждый массажный салон По-своему, по цвету отличается То есть здесь такая улица Ну, живая, можно так сказать Где-то с правой стороны Сейчас, не знаю, да, прошли, не прошли, а, есть такое маленькое отвлечение, Сойка. Там одни пидоры. Так что, если любители будут, которые смотрят мои видосы, найдете то, что ищите. Ну, а нормальные пацаны будут искать с левой стороны. Просто, говорю, я был не один, я был с барышней, и мы пошли чисто поснимать видео. Поприкалывались. Сейчас тут уже фонарей у нас нету, включил подсветочку, чтобы было чуть посветлее И мы с вами сейчас идем начало в район, где у нас можно сесть на лодку Узнаем цены и по возможности прокатимся по ночному Бангкоку, но только уже по реке, а не по суше Пойдемте но бывает в Таиланде и такое, девчонки и мальчишки. Это вот обычный для тайц который устал и лег поспать среди улицы. То есть вот проезжая часть. Ну здесь бомжам на самом деле лафа Ну максимум что может это случиться дождик пойти. станет под крышу куда-нибудь залезет или искупается в крайнем случае под дождиком и пойдет дальше. Потому что здесь ему замерзнуть очень сложно. Вот тайцы сидят, летают. Чисто вот по-свойски, блядь, собрались. Триньк, триньк. По-свойски, пацаны. Hello. В общем, ладно. Давайте, давай. Оба На здоровье! про yeah. В общем, ну вот так вот Бандоки также живут, как и в Паттайе. Да, в принципе, ничего такого здесь нет. Везде люди одинаковые. самое главное быть человеком и к тебе также будут относиться. Просто, ну, бывают тайцы, как и везде. Как говорят, есть хорошие люди, есть плохие. Но ну, больше все-таки хороших людей, чем плохих. У этого там, который был в библиотеке, может быть, жена ему мозг вместе спилила, Или начальник раком нагнул и сказал, блядь, никого никогда никуда не пускай. И он, блядь, как верный пес, выполняет команды. В общем, я говорю, ребят, если ты человек, для тебя, в принципе, все двери открыты. Ну, и в принципе, или на самом деле есть такой анекдот а, в принципе и на самом деле я не знаю может быть кто то слышал ну разные есть в ротации этого анекдота но я вам так расскажу вкратце сын к папе подходит и спрашивает папа что такое в принципе и на самом деле папа блять затылок чесал чесал говорит сынок хер его знает говорит, ну пойдем ладно пойдем к маме подходит к жене говорит там жена вот если бы тебе предложили там столько-то миллионов евро. Ты бы отдалась за ночь? Ну, естественно, жена на мужа. Говорит, придурок, при ребенке такие вещи спрашиваешь, тебе не стыдно? Он ей отвечает, говорит, ну, жена, мне надо ответить ребенку на вопрос. Ну, да, поломалась, поломалась, Она говорит, ну, в принципе, да. Он говорит, сынок, пойдем к бабушке. Подходит к бабушке, говорит, теща, так и так. Тот же самый вопрос ей задает. Она на него с кулаками, придурок, при внуке моем такие вещи спрашиваешь. Ну и говорит, в итоге также же поломалось, и в итоге говорит, ну, в принципе, да. Он говорит, сынок, пойдем к деду. Подходит к деду и говорит, дед, есть, так и так, ты бы отдался бы, кто-то на него с бадиком, придурок, внуке такие вещи спрашиваешь. но ну, в итоге то же самое происходит, поломался, поломался, говорит, ну, в принципе, да. Папа отводит сына в сторону, но говорит, вот видишь, сынок, в принципе, мы могли бы быть миллионерами, а на самом деле живем с двумя проститутками и одним старым пидорасом. Вот в чем вся логика. Если ты на самом деле человек, тебе будут по-человечески относиться. А если ты в принципе, ну, так тебе и будут относиться. Ну, ладно, ребят, это была лирика опять же такая. Кто-то посмеялся, кому-то настроение поднял своим анекдотом. Кто-то слышал, тоже улыбнула. Так что пишите комментарии, ставьте лайки. Мы с вами просто идем гуляем по Бангкоку по вечернему. И сегодня я планирую погулять всю ночь здесь. Посмотреть, какая ночная жизнь в Бангкоке также. Ну не знаю, насколько меня хватит. Потому что если сильно устану, придется, наверное, идти где-нибудь. Кидать якорь и поспать. Я способен на многое Так что гуляем сегодня